Здравствуйте, меня зовут Зайцев Алексей, меня попросили сделать видео для тех, кто владеет салоном красоты или работает в салоне красоты, как зарабатывать дополнительно с продуктами NSP. Первое и самое важное, у многих людей есть ощущение, что нужно быть такой жужжалкой, которая пристает к первому и каждому что помимо своих услуг основных которые мы оказываем да там массаж это или там ногтевой сервис впаривать какой-то другой продукт безусловно этого делать не нужно это только портит имидж как специалиста, так и салона и вызывает раздражение у клиентов то есть самый важный момент это увеличить ценность свою как специалиста удорожить услуги и сделать так, чтобы быть более полезным клиенту. Итак, самый важный момент – это понять, что NSP это надолго. То есть мы иногда меняем работу. Салоны закрываются, клиники закрываются. Вот, приходится менять место. Вот, наши клиенты переезжают в другие города. Вот, мы сами можем что-то в жизни поменять. И получается, что то место, где мы работаем, оно может оказаться временным. Вот это очень важный момент, на чем я хочу сделать акцент. НСП, вот в моем случае, я сотрудничаю с этой фирмой уже 16 лет. И 16 лет я выращиваю свой доход. То есть это о чем говорит? О том, что можно начать делать дело один раз и каждый раз увеличивать свою прибыль, независимо от того места и от того города, где мы находимся. Итак, что нужно для того, чтобы в этой теме зарабатывать? Да? Первое. Это, конечно же, быть уверенным в продукте. Не бывает так, что человек нормально рекомендует продукт, которым не пользуется. То есть, если вы не пользуетесь продуктом, то не нужно его рекомендовать. Ну, клиент или вообще человек, да, он понимает, что мы ему лукавим. Поэтому э, уберите из лексикона то, чем вы не пользуетесь. Очень важно это быть уверенным, соответственно, попробовать на себе продукт, изучить его, да, это второй пункт, начать э, некое изучение продукта, да, кто-то скажет, нет времени, ну, вы знаете, у меня время находилось, да, и, и поэтому там я зарабатываю как владелец нескольких салонов красоты, и при этом можно начать с того, что чуть ли не мастер маникюра может там через несколько лет увеличить свой доход именно так, просто для этого нужно иметь видение взять и относить, отнестись к этой профессии серьезно, да, то есть э, изучить э, продукты, во-первых, которыми мы пользуемся, да, вы сами попробовали, изучили их и попробовали изучать тему нутрициологии для того, чтобы подумать, как быть людям более полезными, то есть, ну, например, вы делаете кому-то маникюр, да человек это ну по сути свободные уши да, которые готовы воспринимать информацию потому что они вам что-то рассказывают свое вы им что-то свое там дети вас э, там там, собачки, путешествия или какие-то другие темы психологические, связанные там с мужьями или кем-то там еще. То есть, эти темы мы обсуждаем в любом случае. И а, можно иногда просто разговор поворачивать в тему здоровья. Иногда люди жалуются на, на свое здоровье, как они переболели, чем они переболели, какую операцию они делали, сколько это обошлось, как переболела мама, как они переживают. То есть, бывает очень часто, люди и так об этом говорят, но если разговор чуть-чуть направлять в этом русле, то мы можем быть им полезны с точки зрения а, нутрициологии, питания и здоровья. При этом вы можете им помочь круто восстановить здоровье, а, может быть даже и круче, чем они бы нашли сами без вас. Вот это очень важно. То есть, мы не только зарабатываем деньги, мы оказываемся более полезными для них. Вот, следующий момент. Когда мы изучаем нутрициологию, стараемся изучать ее прямо под темам. То есть, вот у вас есть клиенты, да, соответственно, вы прямо по их темам изучаете нутрициологию. То есть, как быть полезными по кишечнику людям, там, или как быть полезными по аллергии и так далее. И вы получаете вторую профессию в мозг, да. То есть, соответственно, одно дело мы, когда делаем что-то руками, да, а второе дело, что-то мы можем делать головой и, и соответственно то что вы можете делать головой вы можете потом делать не делая руками ну то есть это как вторая дополнительная профессия это ваша защищенность от того что что-то произойдет э, с тем местом где вы работаете или с вашим здоровьем или что-то еще то есть это защищенность вот Изучая нутрициологию, вы узнаете вопросы людей по здоровью. Параллельно вы изучаете немножко тему общения. Как коммуницировать с человеком, то есть, как задавать им правильные вопросы. То есть, это все тоже будет у нас на занятиях. Вы общаетесь с человеком, вы задаете вопросы, вы им интересуетесь. Соответственно, вы его слушаете. Он вам рассказывает там все подряд поначалу, а потом то, что вам интересно по теме. Да? И вы уже, исходя из этого, рассказываете историю по применению продукта вами, чем продукт оказался порезанным вам и либо рекомендуете кого-то из наших специалистов которые могли бы ему составить программу по питанию да, поначалу это будет ваш наставник а потом вы научитесь составлять программы сами человек приобретает продукт он получает результат он вам благодарен не только по теме вашей работы то есть получается что вы изучая продукты и немножко тему взаимодействия с клиентом становитесь ну как бы ему полезно еще по здоровью дальше когда наступает вторая покупка, начинаются чудеса. Вот вы этого, как ну, человек, который работает на работе, можете никогда не встретить. Что это значит? Вторая покупка в NSP, это когда человек а, без вас пришел купил продукт. То есть, это он становится постоянным клиентом компании и это является вашим пассивным доходом. То есть, грубо говоря, каждый раз, когда он покупает продукт, вам с этого капает доход. Независимо от того, в каком городе вы живете, в каком салоне вы работаете, в какой клинике вы находитесь, понимаете? То есть это повторная покупка и она может быть точно такой же по, по стоимости, по размеру или дороже, чем первая. То есть продукты НСП людям нравятся. И вот эта фишка, когда мы можем позволить себе не работая, а получать прибыль от тех клиентов, которых мы нашли для компании, собственно говоря это вот называется пассивный доходом. сколько людей которым вы порекомендовали там сотовую связь вы же даже не знаете сколько там мтс это или билайн или еще какая-то связь вы порекомендовали вы людей на эту связь подсадили прошло уже 10 лет если бы компания вам платила процент за это понимаете о чем я говорю вы бы Чувствовали себя совершенно по-другому, финансово, да. а здесь получается, что у вас есть такая возможность, но нужно просто в нее вникнуть. Это те чудеса, которые называются пассивный доход. Значит, смотрите, первое, как бы, на чем я хочу сделать акцент, никакого занудства, никакой навязчивости, никаких вот этих вот продаваний а, любым путем, нет исключить это из лексикона. Если вы не умеете так делать, вы просто замучаете своих знакомых или э, клиентов, которые к вам приходят, потому что это уже знакомые, приветливы, да, и они могут, э, ну, как бы, испортить отношение к вам поэтому ну будьте деликатны все-таки вы только начали эту тему изучать вы еще не специалист как по маникюру например или как стоматолог то есть вы еще не такой здесь специалист вы еще грубо говоря ну ну да соответственно пока вы не изучили вам нужно постепенно к этой теме подходить и вполне вполне вероятно что за полгода год вы можете сделать это вашей второй профессии причем очень интересная очень доходная она может быть по эмоциональной составляющей я не говорю не только сейчас о а финансовой быть поярче чем то место, где вы работаете. Потому что инфраструктура NSP, она на самом деле очень крутая. И различные очень классные поездки. Постоянно это зарубежные поездки. да Это дополнительное образование от тех людей, которые работают с этим продуктом уже много лет. То есть, ну, это классно. Плюс, э, ну, скажем так, Окружение людей, которые следят за своим здоровьем. Окружение людей, которые ну вот так вот живут и развлекаются. Да? Это я знаю людей, которым там 80-70, которые живут с спи уже там 15 лет и просто вот да, Поэтому и мы с вами к такому, скажем так, сообществу присоединяемся. Поэтому самое главное, это не вот стать продавалой. Знаете, вот есть люди, которые им. Все, что дай, они все время начинают вот это начинают кому-то пропихивать исключаем, да. а стать специалистом по подбору, ценным, полезным, значит, человеком, который слушает собеседника, человеком, который знает свой продукт и человеком, который, прежде всего, уверен во всех наших продуктах. Поэтому, если вам интересно узнать финансовые условия, да, обратитесь к человеку, который вам дал это видео, потому что есть разные плюшки для специалистов. По крайней мере, увеличить свой доход вдвое вполне реально. Вот. Буду ждать встречи с вами на какой-то из наших конференций. До встречи. Всем пока.